Ноги на комфортном расстоянии. И давайте подышим. Подышим, поднимая руки. С вдохом мы поднимаем их вверх ладонями кверху и с выдохом опускаем вниз ладонями вниз. И стараемся делать это синхронно. Если будет каждый делать вместе со мной, то все мы вместе будем делать одновременно. И это даст эффект, поверьте, ни с чем не сравнимый. И мы начинаем. Вдох и выдох.